Сегодня да, у нас такая достаточно небольшая презентация, вебинар на тему новинок первого квартала 2020 года от компании Вайтек. На самом деле, эти новинки уже к нам даже поступали на склад, и часть мы уже успешно продали. Соответственно, уже есть хороший там, положительный фидбэк по ним. Соответственно, проведем вот это данное мероприятие, чтобы больше как бы, рассказать о них и собственно, дать больше информации нашим партнерам. Буквально несколько слов давайте расскажем еще раз о компании Vitech для тех участников, которые, собственно, еще не сталкивались с данным производителем. Эта компания расположена в Китае, соответственно, с 2009 года они существуют как производитель. Относительно недавно под своим брендом начали собственно, производить продукцию, уже третий год пошел и очень активно развивается в мире. Расположено в Шенчжене, производство, производство в а разработка софта и железной продукции, то есть R&D, находится еще и в Сочуане. Производство на современных мощностях основано, соответственно, позволяющее выпускать достаточно качественную продукцию с низким браком. Основные продукты – это в основном поэкоммутаторы различного исполнения и Wi-Fi-мосты. На текущий момент это, этот производитель присутствует в более чем 50 странах мира, и основные заказчики, собственно, как понятно из продукции, это различного вида интегратора, которые занимаются видеонаблюдением, и интернет-провайдеры. Если, соответственно, чуть пошире посмотреть на спектр, как бы внутрь, что предлагает производитель, то это различные коммутаторы ПОЭ, как неуправляемые, так управляемые как в обычном исполнении, так и в промышленном есть модели, соответственно, с питанием различных альтернативных источников энергии, аутдор-мосты и, соответственно, специализированные оборудование под операторов связи. Собственно, сегодня, да, как я уже сказал, речь про новинки. Их будет всего пять. Соответственно, начнем с, наверное, самых интересных и самых, скажем так, востребованных рынком. Это бюджетные модели неуправляемых коммутаторов PoE под видеонаблюдение значит, ну вот на данном слайде мы постарались поместить собственно практически всю как бы, линейку коммутаторов неуправляемых которые у нас находятся в разделе для видеонаблюдения соответственно добавилось три модели значит две младшие модели это VIPS 205 h и VIPS 208 h ну, чтобы запомнил, собственно, H в конце это индекс как бы расшифровывается half, то есть половина мощности от номинальной, если сравнивать с похожими моделями, за счет этого, собственно, там и очень приятный ценник достигается. И третья новинка это VIPS 518G версии 2. Собственно, что объединяет, в принципе, вот всю как бы, линейку видеонаблюдения это э, то что соответственно все коммутаторы поддерживают активное пое 802 3 стандарт э, различных стандартов то есть начиная от а.т. Э, и а.ф. и заканчивая б.т. то есть есть модели которые б.т. стандарт поддерживает э, соответственно как бы с мощностью на порт э, если а.т. а.ф. то до 30 ват э, на порт ну тут еще тоже такое отступление то есть у нас все модели, которые поддерживают ATF, то есть нет у нас модели, которые поддерживают только АТС-стандарт до 15 Вт. У нас все ми минимум поддерживают ATF стандарт до 30 Вт. Значит, порты, соответственно, BT шные в данной линейке до 60 Вт. Если присутствуют в моделях, то они поддерживают. Соответственно, LAN-порты, то есть те же порты, которые поддерживают POE во всех моделях, это 100 мегабитные. ну, все понимают, что под видеонаблюдение, в принципе, даже на текущий момент это более чем достаточно. Значит, модели, ряд моделей поддерживают функцию WatchDoc, режим VLAM, режим передачи питания и данных на расстоянии до 250 метров. В принципе, дальше будет несколько слайдов, еще раз для повторения, что, что эти функции себя представляют. Все коммутаторы оснащены, так называемой, дроил защитой до 6 КВ на порт. И расширенный температурный диапазон у них от минус 10 соответственно, до плюс 55. Значит, дальше каждую модель мы рассмотрим, каждую новинку. Мы постарались еще добавить соответственно, модели, похожие по количеству портов для сравнения, чтобы удобно было собственно, выбирать под ваши нужды, под ваши проекты. Соответственно, ну вот на данном слайде, да, видно четырехпортовые коммутаторы, то есть до четырех камер можно подключать. Как видно, собственно, новая модель, она самая бюджетная, 300 долларов розницу, 205H. Можно заметить, что функционал достаточно обрезанный у нее, то есть из всех дополнительных фич у нее присутствует только 250 метров. Но зато очень приятный ценник и собственно, сохраняется наличие двух оплинков. Давайте, наверное, вот ее вживую как бы покажем. Вот так коммутатор выглядит. Это единственная модель в линейке производителя, собственно, шнур питания вмонтирован непосредственно в корпусе и на борту порты выполнены пластиком в таком кейсе. С одной стороны, это некое такое вход производителя в сторону экономии, с другой стороны, это некая дополнительная такая, скажем так, защита от внешних факторов. То есть, к примеру, в данной модели получается, поскольку шнур выполнен в... Ну, получается инсталирован непосредственно в корпус то есть там контакты жестко припаянных платит соответственно дополнительные вот эти вот момент по подключению коммутатора там, по расшатыванию непосредственно этого разъема он отсутствует а порты пластиковые то есть они менее подвержены коррозии то есть это такой Интересный плюс у данного коммутатора. Соответственно, из таблицы также что видно? Что очень похожая модель, там, близкая по цене модель, это VIPS 505V, которая позиционируется производителем под телефонию, но на самом деле у нас и в проекте наблюдения достаточно часто ее берут. Близкая она, соответственно, и по общему бюджету по, то есть 30 Вт против 35 у новой модели. Но есть дополнительные фичи в 505 VR, как VLAN и COS. А так, в принципе, то есть, от нетребовательного заказчика, соответственно, можно предлагать и, и ту, и другую модель. Также можно заметить, что наиболее напичканная функционалом модель как и было, остается с VIPS VI 205 версии 2, то есть в ней есть и BT-стандарт, и Watchdog, и, соответственно, 250 метров, и VLAN, то есть все, что, собственно, наиболее востребовано в видеонаблюдении. И справа две модели мы для ориентира указали, гигабитные также коммутаторы четырехпортовые, соответственно, там уже также видно, что... Некоторый функционал урезан, но, собственно, как бы там, где не нужен гигабит, как правило, он, данный функционал не применяется. То есть это больше коммутаторы под какой-то офисное применение, где кроме там, инсталляции камер используется и подключение, и подключают к ним, допустим, компьютеры или там, телефоны, компьютеры через телефоны или Wi-Fi точки, то есть такое, такое решение. Значит, идем дальше. В принципе, можно да, в чате параллельно задавать вопросы. Я или Алексей будем стараться отвечать сразу на них. Значит, дальше идем. Вторая новинка – это коммутатор 8-портовый VIA IPS 208 Mash. Также Собственно, это самая бюджетная получается модель теперь в линейке производителя из всех 8-портовых неуправляемых коммутаторов В ней присутствует 250 метров функционала и еще режим VLAN. Значит, по ближайшему также можно заметить по ценнику модель это VIPS 510V. Ну а самые интересные, самые вкусные модели под видеонаблюдения также, это, как в предыдущем слайде, это версии 2, коммутаторы VIPS-210 и VIPS-210G с Watchdog, с BT-стандартом, соответственно, с 250 метров и ULAN. Ну тут также, собственно, гигабитные коммутаторы мы добавили. Значит... Тоже вживую покажем. То есть, вот 208H коммутатор выглядит таким образом. Единственное, наверное, отличие и минус у данного коммутатора то что у него отсутствуют дополнительные оплинки. Соответственно, всего 8 портов. Ну, соответственно, можно использовать, к примеру, там 6 портов под видеокамеры. Один под регистратор и один для оплинка. Ну, или у вас если регистратор и сервер внешний, то можно, допустим, 7 камер и один порт использовать под Значит, следующее, Следующий слайд, следующая новинка. Неуправляемый коммутатор 16-портовый, v 518G версия 2. Данный коммутатор вышел на замену VIPS 518G. Предыдущая модель уже снята с производства. И, в принципе, на складах у нас она уже практически закончилась. Отличие основные версии 2 от обычного коммутатора – это то, что, соответственно, добавляется функция watchdog и бт стандарт на двух портах у данного коммутатора поддерживает до 60 ватт эти порты выдают мощность при этом сохранилась то есть суммарно 200 ватт коммутаторы выдает по портам в принципе отличия и по функционалу больше никаких нет ценник соответственно на ушедшую производство модель чуть ниже 165 долларов на новую 175 Собственно, остальные модели также для сравнения добавили, можете дальше посмотреть. В принципе, да, презентацию мы всем участникам, всем зарегистрированным на данный вебинар вышлем. Можно будет потом спокойно все это изучить. Ну и также трансляцию можно будет посмотреть, повтор трансляции можно будет посмотреть на нашем канале в YouTube. Ну, теперь я, наверное, передам да, Алексею пару слов, напомнить, что... Что, что из себя представляет Спасибо, функционал. Да. Добрый день, коллеги. Да, вот, как Руслан сказал, все, вся линейка у нас неуправляемых коммутаторов 100 мегабитных поддерживает функционал дополнительный. Вот, начнем с Watchdog. Это довольно такая новая функция. Вышла она у нас в конце прошлого года, и все коммутаторы с, с индексом V2 поддерживают данную функцию что она из себя представляет коммутатор определяет зависло ли устройство подключаемое питаемое и перезагружает его как это происходит вот коммутатор мониторит на втором уровне mac таблицу от устройств то есть если сценарий такой что порт подключен то есть порт в api но от устройства не приходит mac адрес устройство считает что Ой, коммутатор считает что устройство зависло и перезагружает порт также другой сценарий когда например устройство питания потребляет но при этом порт не активен ну порт данных в данном случае и интернет не активен то в данном случае также происходит перезагрузка устройства ну да, тут я бы добавил только то, что в основном, да, конечно, данная функция интересна, когда применяются какие-то достаточно бюджетные камеры. Часто слышим от партнеров, что сталкиваются с ситуацией, когда очень бюджетные как бы, решения, очень бюджетные камеры, они подвисают периодически и приходится их регулярно как бы, перезагружать. Данный функционал позволяет это делать в автоматическом режиме, соответственно, и какой-то дополнительной головной боли избежать. Ну да, на самом деле зависнуть может любое устройство. Здесь у нас на картинке, на слайде изображена камера, но подключать можно любое устройство, даже телефон. Точку доступа не имеет значения. И зависнуть может любое устройство, даже и не небюджетное. Uh -huh. ну, были в моей практике такие случаи. Например, скачок, кратковременного на электричества какое-то. Ну, разные сценарии, может быть. Что-то с кабелем, какие-то, если он на улице проходит, температурные колебания ночью минус, утром плюс, и на солнце появляется запотевание в кабеле, небольшое короткое замкание, потом это высыхает днем. Ну, это такие вот монтажные дочеты, но это имеет место быть. И в данном случае устройство может подвиснуть. Ну, собственно, да, вот тут вопрос как раз в чате, перезагружается ли порт или все устройство перезагружается? Порт перезагружается. Да, один порт непосредственно, который обнаруживает, что с той стороны как бы устройство подвисло. Да, следующая функция называется VLAN, она же в управляемых коммутаторах называется port isolation, либо изоляция порта. Ее суть заключается в том, что трафик от, устро... от устройства доступен не всем портам. Будем их называть клиентские порты, вот, на которые изображены на слайде, то есть поэ-порты. Обмен данными возможен только заплинг-портами. Вот, следующий слайд у нас покажет сценарий использования. Это вот повышает э, да, как сказать, да, да, секьюрику да. также если это построение не CCTV не видеонаблюдение а например включение Wi-Fi точек то наверное сталкивались с такой функцией как изоляция клиента на точке доступа но эта функция работает только когда два клиента подключены к одной точке доступа но если у вас будет несколько точек доступа, то эта функция уже работать не будет. В данном случае можно активировать эту функцию, и в какой-то небольшой гостинице, хостели один посетитель не будет иметь доступа к устройству другого посетителя. Ну, часто... Не сможет просканировать сеть от таких использований, возможно, бюджетные. Ну Часто, да, ситуация, допустим, когда... Коммутаторы подключают различные устройства, там, допустим, и видеонаблюдение, и Wi-Fi, и, и так, другое оборудование, и Wi-Fi бывает, допустим, расшаривают общий доступ, гости могут совершенно как бы, спокойно подключаться. Вот, чтобы на неуправляемых коммутаторах ограничить доступ этих гостей, которые подключились по Wi-Fi, к примеру, к вашей сети, к вашим видеокамерам, можно, собственно, вот включить этот режим, и весь трафик, соответственно, от Wi-Fi будет уходить только на OnePort, соответственно, он не будет видеть, что, то есть клиенты не будут видеть, что у вас происходит в сети видеонаблюдения. Ну и mm -hmm. если даже там клоу там получит доступ к одной камер, к примеру, да, или к кабелю, идущему к камере к одной, то он, соответственно, не сможет запустить шторм широковещающий на все порты и положить всю систему. Подключит ноутбук да. и просканирует программкой камеры, которая там находится. Да. И есть такой, такой софт, который позволяет, например, спросить камеры в дефолтную конфигурацию, даже без знания логина и пароля камеры. В данном случае это исключено. Да, ну то есть дополнительно такая функция усиливающая безопасность системы так вот третья функция это режим extend вот это поддержка передачи по и питания ой по и данных на расстоянии до 250 метров в реальности мы тестировали у нас получилось с русланом 280 метров и камера работала в чем здесь нюанс порт переключается в 10 мегабит Фолл-дуплекс. Да. Да. Сценарий использования видеонаблюдения, наверное, в процентах случаев. Но почему бы не подключить точку доступа, в, например, в 2,4 диапазоне, который здесь мегабит в принципе вполне может хватать. В каком-нибудь дальнем конце комнаты, если это от серверной очень далеко. Ну, в общем. Ну, тут да, тут расстояния, на самом деле, как бы могут быть и больше, все зависит еще от кабеля, от качества непосредственно как бы, жилы, из чего она, собственно, произведена. Рекомендую на производителям это 5Е, либо выше категории кабеля, и необмененный, нормальный, медный, с сечением желательно 0,5 и выше. И тогда можно и на больших расстояниях линк поднимать. Давайте по вопросам тогда ответим. Тут уже есть несколько: 250 метров включается сразу на всех портах, или, или есть определенные. Да, 250 метров включается переключателем. Там, вот, на, на картинке, наверное, видно. Да, и ну, можно все... вот, собственно. Да, вот на примере вот этого коммутатора показать. Все порты переходят в этот режим. Это вот физически вот такой вот джампер, который, собственно. Можно в разные положения передвигать. Соответственно, все план-порты при этом да, переходят в режим 250 метров. Два порта оплинка остаются в обычном режиме. А, стандарт, какой стандарт поя работает на таком расстоянии? Стандарт поя работает АТ и АЭС тоже в зависимости от какое устройство нужно, какое устройство стоит на том конце, да, какой класс питания. Единственное, что, да, в зависимости от расстояния, от длины кабеля до конечного потребителя будет доходить если нужен стандарт АТ, используется устройством, то там уже не 25 с половиной ватт будет доходить, как это регламентировано при 100-метровом кабеле, а примерно 21 ватт. Ну, если это расстояние будет 200 метров, там, соответственно, 22 ватта, 23, так вот. Чем меньше длина, тем больше ват будет доходить. Ну, вопрос -то, да, то, то есть клиент будет работать. Да, да, будет работать. Да, будет работать. Ответ, собственно, М -м -м -м -м -м -м -м. единственное, наверное, Крайнем случае, когда. Ну, когда да, а, ему а, прям 25 ватт нужно, когда, и конечно, не меньше. А тест-стандарт и 25 вот, в максимуме он кушает. Но, как у -у -у. правило, если такое потребление у, у, у устройства, то это уже закладывается в тест стандарт насколько я понимаю, производителям в конечном чтобы иметь некий запас по Ну да, но и особо мощное устройство, которое требует такого питания я бы не рекомендовал подключать на 250 метров А 99 и 9 процентов остальных камер и остального оборудования подключать можно кос четвертая функция поддерживается коммутаторами которые имеют индекс в то есть производителем обозначенный как преимущественно для построения сетей IP-телефонии. Ну, да, как я уже сказал, и под видеонаблюдение у вас тоже. Да, вот но ну, использовать, собираюсь. естественно, можно в любой. Вот сценарий такой, что э, здесь коммутатор не разбирает пакеты, конечно, здесь никак у коммутаторов управляемых, что КОС работает на основании, там может работать на названии какой-то метки, эзертайпа, Вилана. Здесь все проще, здесь приоритет... На основе порта, то есть в данном случае первый и второй порт в четырехпортовой модели имеет приоритет выше, чем порт третий и четвертый. Если у вас будут, например, подключены компьютеры в неприоритетные порты или точки, точка доступа, как Wi-Fi, который подключен клиент и качает торренты, например, забивает весь канал, а в первый и второй подключен либо телефон, либо, либо камера видеонаблюдения, то они будут иметь приоритет перед трафиком, идущим с точки доступа, и не будет никаких прерываний, заиканий в голосе, пропадания трафика, кубений и так далее. Так, идем дальше. Да, да. идем Пробедать дальше, надо... когда подходим... К описанию БТ стандарта стандарт довольно таки новый если мне не заменяет память то стандартизировали только в семнадцатом 2017 или восемнадцатом году вот обозначение у него бывает разные. можно встретить либо hypo либо по плюс плюс либо ю по это ультра по означает либо 4 по и что значит poe по и по четырем парам вот я думаю, давай дальше. Да, вот на табличке можно посмотреть четыре типа POI. То есть стандарт AF, самый первый стандарт разработанный, передает, поддерживает устройство до 15 ватт, и он относится к типу первому. Стандарт AT тоже более-менее известен. Есть такие устройства, там уже до 30 ватт. И стандарт OTT работает по двум парам, то есть две пары остаются свободны, Ну либо используются по данные, если в зависимости от пиновки. Они бывают режимов двух типов А и Б. То есть режим А это когда питание передается по тем же парам, что и данные: один, два, три, шесть. Вот. либо режим Б. Это когда питание идет по свободным парам: 4, 5, 7, 8. Наши коммутаторы все работают по режиму А. То есть. Ну, в базовом исполнении. Да, то есть базовом. то что мы заказываем на склад, то, что продаем, соответственно регулярно в больших количествах это вот режим А, то есть данные передаются по тем же парам, по которым идет и питание то есть можно использовать соответственно для экономии двухпарные кабель, кабель, кабель. Да, это работает. не обязательно четырех соответственно, но под заказ мы можем в определенные проекты, если есть необходимость, то и заказать коммутаторы которые из первых двух колонок то есть АТ и стандарта Режим, который будут, собственно, по режиму Б работать, где данные будут по другим парам, передаваться, в отличие от питания, да, вот совсем недавно мы стали поддерживать стандарт БТ третьего типа, то есть мы можем подключать устройство, уже которое требует больше 30 ват, а именно до 60. Там уже питание передается по всем четырем парам вот но сейчас у нас появился появился коммутатор пока в единственном виде руслан по нему потом расскажет чуть позже который поддерживает стандарт bt 4 типа до 90 ватт, ватт на порт. На порт. Да. ну На сиф Да. и так в кратке вкратце расскажу пассивное питание в основном используется в инжекторах но есть особо бюджетные коммутаторы, которые выдают питание постоянно на устройство. То есть туда нельзя случайно подключить компьютер, либо какое-то другое устройство, которое не поддерживает питание по поям, потому что можно спалить либо полностью устройство, либо LAN-порт на этом устройстве. Вот. Ну, повторюсь, у нас все коммутаторы поддерживают активное пое, то есть под... можно не бояться что-то что да, да, спалить, ноутбук себе. Ну да, основное отличие, соответственно, активного от пассивного поя, что активное оно, естественно, подороже, поскольку там дополнительные чипаки стоят, которые, собственно, определяют класс подключаемого устройства, плавненько выводят, соответственно, на... подают питание, там постоянно мониторит ситуацию, что, собственно, на другом конце происходит с устройством. То есть некое такое умное, умное поле да. А пассивное это просто выдача питания по определенным парам, и в от того, есть там устройство, которое нужно питание, нету, то есть всегда выдается это напряжение. Можно а, сказать, что это блок питания просто. Ну да, это блок Без... питания, который подключили, собственно, к определенным парам в этом кабеле но по применению, то есть видно да, из таблицы, что AIF а, а стандарт все еще как бы такой достаточно ходовой, самый первый тип, да, то есть к, его, к нему, по нему подключаются различные абсолютно устройства. Большинство камер на самом деле до сих пор потребляют достаточно мало, в пределах даже до 10 ватт, но появляется со временем все, все мощное и мощное устройство, да, вот. По АТ-стандарту, соответственно, наиболее распространенные потребители – это, это различные, собственно, точки доступа. АТ-стандарт уже как бы, активно вошел, то есть Wi-Fi 8.0.2 11 АЦ активно уже вошел собственно, в жизнь, и эти точки потребляют, как правило, больше, чем 15 Вт. То есть АТ-стандарт – значит это различные поворотные камеры. Различные телефоны с большими экранами, ну и редко, собственно, Wi-Fi мосты, с... достаточно мощные Wi-Fi мосты должны быть. BT стандарт типа 3 – это еще менее редко используемые на текущий момент устройства, потребляемые, потребляемые устройства, собственно, по данному стандарту. Это камеры, опять же, скоростные, поворотные, там, с дальней инфракрасной подсветкой. Еще более современные Wi-Fi точки аc 2 там с большим количеством антеннов, большим количеством радиомодулей, и вот в bt стандарте у нас пока стоит пусто. И с точки зрения как бы наиболее таких вот ходовых, но, собственно, дальше будет несколько таких мыслей и размышлений и слайдов на это по поводу этого стандарта, как можно его использовать. И, собственно, наверное, да, все они более-менее в какой-то как бы, разработке на, на рынке, можно там редко увидеть, который потребляет именно там, больше 60 ватт. Это там тонкие клиенты или терминалы оплаты или различные там выводящие устройства а, с большими дисплеями. А, по освещению идет активная работа сейчас, то есть а, в чем собственно идея, в чем, наверное, тенденция, которую мы наблюдаем, а, Многие компании, собственно, оказывающие сервис, хотят еще более собственно, качественно его оказывать и предоставлять клиенту там максимально, максимально быстро услуги, максимально надежные услуги. Поэтому они не только собственно, хотят контролировать собственно, передачу данных и сетевую инфраструктуру, но и идут в сторону контроля подачи питания до устройств, желательно централизованного какого-то контроля. И в связи с этим, собственно, и возникает потребность в таких вот более высоких мощностях, чтобы можно было там из серверной комнаты, к примеру, да, мониторить и как-то реагировать на ситуацию с питанием, где-то включать, где-то выключать устройства. Соответственно, если вы уже на данный момент как бы, времени... Видите интересные такие варианты применения БТ-стандарта больше 60 Вт. Можете написать в чат или нам на почту, мы можем подискутировать на этот, по этому поводу. Мы же хотим сказать, что нам, на наш взгляд, видится наиболее как бы, интересная и в ближайшем будущем применимая технология вот этого стандарта – это возможность его возможность э, размножить скажем так э, э, питание на нескольких абонентов то есть взять один порт бт э, стандарта 90-го к примеру да и э, запитать от него сразу нескольких, несколько устройств для этого могут применяться различные устройства к примеру вот пои повторители или пои развейтелей можно их так называть э, тем самым и Получать, собственно, большое подключение устройства и увеличивать расстояние непосредственно передачи питания до оконечки, при этом задействовать один порт только на коммутаторе. Да, при этом, допустим, задействовать только один порт на коммутаторе, либо инжектор. В принципе, у нас тоже ожидаются инжекторы с БТ-стандартом. У нас данные модели уже в разработке, можно сказать, на финальной стадии тестирования. Одна из них модель это вот на 4, собственно, абонента выглядит она примерно как коммутатор. Соответственно, один порт принимает питание, а 4 остальных размножают. Да? То есть выдают дальше абонентам. Вот. Хотели бы да, услышать, насколько вам интересно данное устройство. В принципе, мы уже сейчас готовы выдать некие ориентиры по ценообразованию, которое будет на них, поэтому милости просим, обращайтесь контакты, собственно, будут в конце презентации, либо в начале, можете позвонить в ip матику Есть вопрос, Руслан. Почему для 48 вольт другие пары в по? На самом деле, если брать наши инжекторы, которые мы продаем в Vitec, то там пары используются такие же, как в коммутаторах у нас. 1, 2, 3, 6 жилы вот в 24 вольтовых ну, как правило которые все я встречал и у других вендоров там используется э, для питания отличные вот тех пар которые используются для данных ну, но на заказ мы можем сделать и если нужно и 4578 э, пары для питания Но все современные устройства сейчас, которые питаются под пой, по ПОЕ, они и могут режи, работать как в режиме А, так и в режиме Б. Поэтому они особо не привередливы в том плане, по каким парам ну, идет питание. Тут Да, вопрос, может быть, я бы перефразировал. То есть, как бы тут, наверное, не то, что как бы зависит PESF или EFTIF, да, и активные активный, поя, он может там по любым парам, собственно, передаваться, но наиболее распространение, наибольшее распространение на рынке, поимели активном стандарте, это режим передачи А, то есть по 1, 2, 3, 6 по тем, данным, по тем же парам, по которым идут данные. А наибольше распро распространенные девайсы в с пассивным поя получили устройства, которые питаются по другим парам, в отличие отличным, как бы от, соответственно, от, от данных. Так, ну давайте, собственно. К новинке перейдем Следующее. Это четвертая по счету новинка — коммутатор управляемый. Я именно с 328 GF Allen. Под Илином производитель подразумевает то, что коммутатор поддерживает и активное пое, и пассивное пое, то есть и 48 и 24 вольта в автоматическом режиме. Причем, значит, коммутатор поддерживает различные функции L2 достаточно как бы расширенные современные применимые для достаточно ну, достаточно большом количестве корпоративных проектов значит коммутатор на 24 локальных порта из них соответственно четыре порта поддерживают BTE стандарт ну, можно, наверное, показать тоже вживую, как этот как это выглядит. Первые четыре порта, вот эти вот зелененькие, зелененькие это, соответственно, порты, которые поддерживают BT-стандарт. Дальше идут четыре порта, там цветом тоже выделены, которые поддерживают… Оранжевым цветом. Да, ну, таком темно-оранжевым, uh -huh. который поддерживает, соответственно, AT-стандарт и пассивная POE-24. Вольта в автоматическом режиме и 16 портов следующих, это стандарт от АЭФ до 30 Ватт на порт. Соответственно, модель доступна к заказу в двух вариациях, 400 с суммарной мощностью и 700 Ватт. Пока, соответственно, у нас на складах 400 Ваттники поддерживаются, под запросы можем, соответственно, и 700 Ватт привести. Розничная цена рекомендована 650 ватт, ой, 650, 650 долларов, да. И напомним здесь, что у нас уже, в принципе, присутствовала тоже модель. Младший брат тоже с поддержкой и 48 вольт, и 24 вольта, то есть и активные, и пассивные опои, на 8 портов пой и два, соответственно, SFP. От обе эти модели и Элем также поддерживают Smart Watch Watchdog, то есть такой некий расширенный функционал мониторинга и возможности управления питания. Отличие, соответственно, вот младшей модели только в том, что у нее нет BT портов, то есть портов по стандарту BT. Собственно, в чем удобство да, таких коммутаторов? В том, что можно подключать абсолютно различные как бы, устройства, не боясь при этом сжечь их непосредственно. Ну, наиболее распространенный, наверное, все-таки с активным боем это там, те же камеры, те же точки доступа, интеркомы. Но можно встретить там и специализированные, соответственно, и вызывные панели, которые там 12-24 вольта кушают. И большинство там, допустим, внешних точек доступа, которые под мосты используются, они тоже 24 вольта потребляют. То есть можно вот одно устройство использовать под различные задачи. Ну, буквально пару слайдов про функциональность. Да, собственно. коммутаторы наши, которые управляемые, обладают, наверное... Нет смысла перечислять весь функционал, он довольно-таки широкий, то есть это не веб-коммутатор или easy smart как некоторые обозначают. Они имеют полноценный L2-функционал, плюс также есть поддержка статичной маршрутизации и можно создавать L3-интерфейсы, то есть как у коммутаторов L2-плюс категорий. Ну, собственно, единственное, да, можно сказать, что добавить, что здесь, ну, понятно, есть и веб-интерфейс, и командная строка. Командная строка здесь Cisco-like, то есть там вопросов никаких у, собственно, инсталлятора, который знаком с другими ну, устройствами, ну, да. Тут да, не нужно листать мануалы, да, и дружелюбный, их. любой сисадмин, который работал когда-то с Cisco или с другим девайсом, который построен на э, логике да на да, да, иерархии все, то все непонятно да также watchdog есть в управляемых коммутаторах он довольно достаточно гибкий по сравнению с неуправляемыми коммутаторами потому что здесь можно э, и задавать расписание например если нужно чтобы в 7 часов вечера в конце рабочего дня все Телефоны отключались, либо точки доступа, либо какие-то другие уст устройства, работающие по ПОЭ, чтобы тем самым снизить расходы на электроэнергию, в данном случае, наверное, практически в два раза, если не больше. Также есть сам Watchdog, который определяет, зависло ли устройство или нет. Ну, здесь немножко... Другая логика, здесь уже задается IP-адрес питаемого устройства, которое опрашивается коммутатором. Ну и в случае, если порт в API, а коммутатор, ой, устройство не отвечает на пинг, то коммутатор перезагружает порт. Ну и понятно, что в управляемых можно и непосредственно в режиме реального времени там, как-то непосредственно с каждым портом манипулировать. Ну, да. Можно отключить вообще по на порту, можно, если в случае алинов коммутаторов, выбрать э, жестко либо 48 вольт, либо только 24 вольта выдавать на порт. Так, идем дальше, собственно, практически заканчиваем. То есть последняя новинка – это управляемый коммутатор без поддержки PoE, Тоже L2-функционалом, с таким же, которым только что, о котором я только что рассказывал. В принципе, у нас все L2-коммутаторы, они с одинаковыми по функциям характеристиками, с одинаковыми характеристиками. Значит, у нас расширяется линейка... Вот, управляемых коммутаторов теперь их три количество как бы небольшое но тем не менее собственно это такой некий показатель что производитель начинает смотреть в сторону более комплексных решений значит появилась соответственно модель vi ms 318 gf на 16 гигабитных локальных портов и два sfp аплинка ну, собственно, таблицу сравнения на экране. Стоимость розничная 195 долларов. Соответственно, такие коммутаторы мы предлагаем уже в проектах, где, как я уже сказал, нужно некий такой комплекс сетевых устройств. Есть необходимость уже агрегировать каналы от коммутаторов, которые непосредственно питают камеры или точки доступа, телефоны. Но нет необходимости в поле. И мы, собственно, следим за развитием. У производителя, как я уже сказал, там есть в этом интерес, и в этом году будет у нас расширение. Также то есть, на втором уровне, да, вот на уровне как бы, предагрегации такой небольшой, да, будут появляться новые модели. Собственно... Я бы перебью, хотел бы еще про БТ-стандарт рассказать, добавить. Мы все говорили про питающие устройства. вот Сам недавно узнал, еще есть особенности у питаемых устройств. То есть они тоже могут быть двух типов. То есть те устройства, которые поддерживают стандарт БТ. Не знаю, как правильно по-русски сказать с точки зрения схемотехники. Вот По-английски это есть single signature, как signature подпись. Единственная подпись и Dual Signature, то есть в чем разница от Single, от Dual. То есть если, например, камера работает по Dual Signature, двойной подписи или двойного круга, наверное, то при подключении к порту коммутатора, который поддерживает BT-стандарт, если камера с подогревом, то у камеры может быть разнесено mm. на отдельные, так сказать, как с точки зрения схемотехники, отдельные питаемые контуры. Да, контуры, то есть для камеры, камера будет питаться по отдельным парам, четырем, подогрев камеры будет по вторым, двум парам, независимо. Все это с одного порта, и при этом класс, класс мощности будет определяться независимо. Как для самой камеры, так и для встроенного подогрева. Но пока у нас, конечно, нет таких устройств на тестировании. Но если получится где-то взять, Больше то будем проверять. Нет, нет, ну количество ватт не меняется, то есть в максимуме это может быть либо девяносто семьдесят в данном случае до устройства оно доходит, либо 60 4 вата доходит. До самого устройства, вот, но мощность разделяется. То есть есть данные, то можно в интернете посмотреть, как это происходит при распределении. Но вот так такой вот интересный факт пройти эти питаемые устройства, которые поддерживают BT стандарт. Ну, это говорит о том, что, соответственно, нужно использовать более качественные, получается, кабели, чтобы там все жилы были. Не, ну, кабель там, такой же, да, конечно, и, и требования да, такие же. Медный кабель, угу. если линия длинная, проходит где-то рядом с электрическими проводами, особенно высоковольтными, то желательно, чтобы был экранированный, там, не смотанный, узелки и так далее. Ну, это стандартные требования по строению СКС. Так, извиняюсь. Собственно, ну и последние завершающие слайды о том, что предлагает компания Epimatico. Это, естественно, оборудование со всех наших складов, где мы присутствуем. В России это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. В ближайшем пострадавецком пространстве, соответственно, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Узбекистан. Естественно, мы предлагаем оборудование на тестирование э, под задачи, под проекты, готовы э, помогать, соответственно, удаленно, либо, если необходим выезд, то готовы также в этом участвовать. Э, есть у нас возможность давать очень хороший ценник дисконт на оборудование, которое будет использоваться в ваших демо, демо шоу скажем так, демо-комнатах, если часто показываете клиентам или готовы показывать клиентам данного вендора, соответственно, мы готовы на спецусловиях отгружать оборудование. Значит, естественно, организована русскоязычная техническая поддержка первой и второй линии, там Большинство, там 90-95% вопросов отвечаем самостоятельно, если какие-то тяжелые случаи, конечно, производители подключаем, но практика показывает, что мы самостоятельно достаточно часто справляемся. Помогаем с подбором оборудования, как под определенные, по, по артикулам конкурентов, так и в принципе под задачи, под ТЗХ. Собственно, помогаем составлять ТЗ под конкурсы. Возможно заказывать оборудование с некой кастомизацией. Вендор достаточно гибкий, то есть можно и железную часть, и софтовую обсуждать в зависимости от проекта. Гарантия на модельный ряд от 3 до 5 лет в зависимости от модели, то есть 5 лет на индустриальные коммутаторы, на все остальное 3 года, но можно, в принципе, и приобретать расширенную, расширенные гарантии и даже неуправляемый коммутатор до 5 лет. В принципе, у нас тогда на сегодня все. Всем большое спасибо за то, что поучаствовали. Если есть еще спасибо. вопросы, да, давайте пишите в чат, сейчас постараемся тогда ответить. Да, пару минут еще. Также по подбору оборудования, подбор аналогов, либо для решения каких-то задач, можете всегда писать на почту. Вот указано внизу пресейлipmatica.ру. Да, у нас Поможем. у нас стоит тикитная система по входящим запросам. Там ничего не теряется. Отправляйте совершенно спокойно, как бы на эту почту. Любые запросы, как по сетевому обороне там, так и по другому оборудованию, то есть там в автоматическом режиме все это по сотрудникам правильно распределяется. Ну, наверное, все. Единственное, хотелось в завершении сказать, что заходите на сайт varils.ru, скинул скинул сейчас, собственно, раздел у нас обновился раздел по решениям там можно будет наглядно посмотреть из чего можно собрать из каких компонентов можно собрать решение на базе нашего оборудования и будем его в дальнейшем тоже дополнять достаточно как бы удобный материал там как раз также можно будет таблицы сравнения посмотреть между моделями и так далее все всем спасибо тогда закругляемся до свидания. Да, до свидания, не болейте, хорошего бизнеса.